9 декабря 2015 года. Бортовая яма. Здесь у нас бак для приготовления корма. Для червей второй бак. Бочки для приготовления корма. Смотрим дальше. Вот такие вот разрезанные бочки для тоже приготовления корма. И вот делаем бурт длина бурта где-то метров 9-10 ширина метр двадцать таким вот образом готовим бурт для нашего червячка и сама яма готовим корм две бочки пленочкой накрыта и бочки для потоления корма для червя станок для просейки биогумуса смотрим наш станочек здесь уже насеянный биогумус сейчас посмотрим что у нас тут ну и вот непосредственно сам биоумус. видите, чистый, без мусора, без соломы, уже переработанный красным калифорнийским червем. Спасибо за внимание, подписываемся на канал. Как видите, мы развиваемся. Идем уверенно. вперед, вперед, еще раз вперед.